Всем привет! Вы на канале Эллин Стар. С вами Эллин, моя мама и мой братик. Сегодня у нас новый челлендж. Мы уже соскучились за челленджами. Так что у нас сегодня новый челлендж. Это... <смех> Это стена, на которой будет сидеть строитель, который должен Не упасть. Ну круто. Открываем. Да. Открываем. Почему ты не хочешь открывать? Это же весело. <связывается> Давай, открывай. Я его открою. Я его хочу а. Покажи его, покажи. Финдер. Давай. Второй строй, тянул. Вот так. Вот. Ну я вторую. Ай. О. Он мне что-то не получается. <связывается> Давай. Нет, я уже не съела. Дырочку сделай. Делаю. Вот такой. Давайте все вместе, быстрее получится. Да. И сколько у нас кирпичиков? Только стройте, пожалуйста, ровненько. Мол, здесь она... кирпичиков. 44. Ты же посчитал? Ну, да. Там было написано, сколько кирпичиков. Здесь надо ровненько. Стройте ровненько, чтобы потом она держалась и не упала. Аккуратно, чтобы э, сейчас не упала. Построили? Да! А это, как строили, и ели, строили. Ели, да? И, и наконец-то наконец построили! Строили. Так? Ровненько? Если еще, одна, еще одна стенка и крыша, <coughs> будет домик. Сережа уже там идеально выстраивает, а я уже сажу. Садись на строительство. Ну, садись, на пенек, не ешь Пирожок. Все, проиграла. не я. Ой, Ой, Елена проиграла, я Значит, правила игры такие. Каждый игрок по очереди вот этой лопаточкой должен выдвинуть кирпичик. И проигрывать тот, у кого перво упадет строитель. Как-то плохо Если он упал... Значит, мы загадываем желание, и он должен его исполнить. Можете... Обычные правила легкие. Начнем. Начинает тот кто младше. Mm -hmm. Пожалуйста, вручаем тебе. Здесь <систит> хорошо, да? Давай. Придерживайся Сережа, с другой стороны. Так, я забираю. Не забирать. Не теперь Сережа, потому что он младше что вы все эти ну, ух аккуратно, Серёжик на, у меня свой кальчик есть Мама, давай, ты сможешь ого ты, ты, ты, ты, ты. я не хочу, я не хочу мы уже бери вот это. Разве можно, да? Кстати, опять будут все руки заняты. Тогда держи. Это Серёжка, держи. Приолину. Может. может здесь. Пусть... Сейчас не трогай. Я Луками не трогаем. не трогаем. Теперь ты. Можно. Какой он хитрый, смотри. Держите. Подел. Ого, ого, ого! Я же сама боюсь. Ого, все, Сережа. Сережа проиграл. Сережа проиграл. Нет. Теперь да? вот не я, я, я, да? Не трогай, не трогай. Ты просто там лежат, пускай Света. Ну, я знаю, какой я сейчас. Они не А давайте я буду держать. Только сидят. Не трожь один. О, очень. Не, да, держи, держи. Не трожь. Какая ситрая. Ситрюлька. Давай, теперь Серёжа. На, а, нет, есть, Ого. есть лопатка. Один надо. А я три. Есть. На, мама. Лопатки не хватило третьей. Да, жаль, что здесь только две лопатки. Ух ты. Ой, если сейчас кто-то здесь заберёт, кажется, я уже знаю, что будет. Лучше надо. не надо. <клышко> <свист> нет, я боюсь. Нет, уже нет. А -а -а. В смысле, нет? Я перед... Нельзя так оставлять. Давай, не давай. Вот, вот, <свист> давай, давай. Нет, не Алина, как сюда боится? Ого! <Пронесло>. Ого! Давай, толкаем уже. Есть. Пронесло. <свист> да. <свист> я знаю, кто сегодня у нас выиграет. То есть проиграет. Как она держится? Вот, да я такие знаю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Чуть-чуть он пошевелился. Это, конечно, мама. И мама сейчас будет исполнять желания. Всех детей любима. Твое мое желание. Наконец-то. Одно обоюдное желание. Нет, и нет, и нет. Он уже так его считается, так нечестно. Давай, давай, давай. Где Желинка ей там? <смех> а ты сейчас мне поможешь? По как, не <смех> надо. Ну, нужно, нужно, чтобы ты послесил. Мама, давай, давай. Просто потом пустишь его, и она упадет. Мама, давай. Пожалуйста. Пожалуйста. <смех> давай. Я не, ссу. Да, давай. <смех> Ого! А может здесь? Ого! Ого! Она боится! Ого! Держи, держи! Я, я, я не против, Ой! Ой! Ой, что-то случилось! Кто-то упал у нас! Наконец-то! Наконец вот я. он! Вот так лежит! Такой смешной! Он хочет тебя я обнять! Первый, я первый раз! Ну, проиграла! Да, это первый раз. Наша Алина проиграла. Можно, конечно, играть еще второй раунд. Но мы же сегодня сделали только один раунд. Хорошая игра. Советуем вам ее тоже поиграть. Да. Итак, желание для нее. Сережа, что ты предлагаешь? Даже не знаю. Пусть Алина посчитает от 20 до 1 наоборот. Пусть. Согласен, да? Слышал тебя? Двадцать, девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Давайте, команда. Хорошо поиграли. Спасибо, друзья, за то, что смотрите наш канал. За то, что подписываетесь, лайкаете, комментируете. Мы читаем комментарии, и мы вам благодарны. Всех любим и всем пока. Пока. И всех обнимаем. Пока. Всем удачи. Пока-пока. Пока. До новых встреч. Пока.